Народ, всем привет, Решил рассказать вам про реферальную программу, как я это вижу, точнее, что бы хотел в ней видеть. Это сугубо мое личное мнение, а свои варианты пишите в комментариях по данным видео. Думаю реферальная программа для нашей игры нужна и очень актуальна. Все расчеты и награды приблизительны и сделаны для наглядности. В конце видео самый матный момент с реферальной программой. Не пропустить. Для начала я хотел бы разделить реферальную программу на два вида. Первое это новые игроки и второе это возвращение старого игрока. Рекордом может быть игрок, который давно не играл на первые 4-6 месяцев, либо новый игрок, который еще не играл в калибр. С последними возможно накрутка левыми аккаунтами, поэтому надо усложнить прогресс, дабы это избежать. Например, совместно игра с рекрутами. А как вариант сделать несколько видов наград. Первый вид награды это если рекрут достигнет определенного уровня аккаунта, например 20-го. Тут не требуется совместной игры рекрута и рекрутера. За эту активность больше плюшек должен получать именно рекрут. Рекрутер получает меньше, но за счет большего количества приведенных игроков он больше получает наград. И ценность награды в совокупности соответственно возрастает. Это немного поможет избежать твинков. Ведь награда маленькая, но чем больше народу придет, тем больше награда получит рекрутер. Будет больше стимул приводить новых игроков, чем создавать твинки. Второй вид награды это отдельная шкала, в которой набирается опыт от совместной игры. Тут ценность наград гораздо выше, ведь они играют вдвоем. Как вариант, объединить в одну шкалу, но с определенного этапа опыт в шкалу начинает идти только от совместной игры. Можно сделать и просто. Рекрут играет получает x1 опыта. А если играет это вдвоем с рекрутером, то получает x1,5 опыта в шкалу прогресса. Из минусов совместной игры новичка будет кидать более сложным противникам за счет рекрутера. Но зато качаться будешь быстрее. А при возвращении старого игрока можно сделать шкалу опыта. Все просто. Играя один рекрут получает x1 опыта, а играя вдвоем получаете x1,5 опыта в шкалу прогресса. Тут все будет упираться только в опыт шкалы. Достижение какого-то уровня при возвращении старого игрока это лишнее, так как чем выше уровень рекрута, тем больше опыта между уровнями. Уровне, проще оставить обычную шкалу опыта. Ну и, конечно, я забыл упомянуть, что рекрутера может быть игрок не ниже 30 уровня, точнее с 30. -го. Ну и конечно делать несколько этапов с небольшими наградами и финальную награду более жирной. Банальные вещи говорю, но все же. То даже в копилку можно отнести нашивку для рекрутера в виде нескольких вариантов. Чем больше перевел игроков, тем лучше нашивку ты получишь. Например, 3-4 варианта нашивки. А также можно сделать рекрутерам дополнительные награды. Например, за 10, 30, 50 приведенных игроков или возвращение старых сделать жирную награду в виде оперативника из магазина на выбор или образ. А еще лучше отдельного оперативника, либо какой-то эксклюзивный образ, хотя эксклюзивный образ на всех оперативников сделать будет сложно. По шкалу прогресса можно брать из общей суммы опыта, полученного в бою, но для ускорения прокачки можно сделать дополнительный бонус от определенной медали или достижения, полученная рекрутом. Именно рекрутом, а не крютером. Ведь именно рекрут должен хорошо играть. В моменте, когда шкала должна заполняться при игре вдвоем, конечно не лучший вариант, но все же, чтобы избежать накрутки фейковыми аккаунтами одним человеком на двух компах, можно сделать ограничение. Если один из них не набирает мизерного порога, 100 урона например в пвп или 500-100 в пве, то по шкалу не идет, это усложнит буст самого себя. Конечно остается возможность, что игроки будут давать другим игрокам, чтобы они играли, но хоть какая-то защита. Немаловажным будет давать рекруты небольшие бонусы на старте, например, неделю према и 1000 монет. Опыт, полученный от према и бустов, не должен учитываться при прокачке по реферальной программе. Конечно, я понимаю, что для разработчиков это плюс, чтобы люди донатили, но я бы этого лично не хотел. Также дать возможность игроку выйти из этой программы и переключиться на другого рекрутера, но повторные награды за вступление не давать. Я имею в виду 100 монет и прем, которые я озвучил выше, дается это только один раз. Тут стоит подумать, насколько просядет шкала у рекрута, полностью или частично. Я предлагаю частично, например, штраф 30 30% от шкалы, если ты уходишь от своего рекрутера. Рекрутер также должен иметь право разорвать контракт с неактивным рекрутом, ведь на количество одновременных рекрутов должно быть ограничение, то есть будет не максимум 30 рекрутов. Если кто-то из твоих рекрутов забил на игру, ты имеешь право полностью его вычеркнуть. Хотя это ограничение можно и снять, и можно набрать там, не знаю, тысячу, две, три там рекрутера себе, и пускай они играют и играют. Это все спорно, мне интересно ваше мнение. Ну и самое жирное, самый классный финал, который я хотел оставить на потом, то же самое главная плюшка в этой реферальной программе, которую навряд ли ведут. Кстати, по-моему, в каких-то играх возможно оно есть, но было бы классно, если бы оно было, слушайте, это прям топчик. Конечно, из области фантастики, но может быть сделают такую вещь, например... Если рекрут покупает себе дни према или монеты, то рекрутер будет получать 10% от этой покупки на свой аккаунт. Программа включить только монеты и дни према. Ну или, конечно, если там человек покупает оперативника, то 10% от стоимости оперативника тебе падает в монетах, имея в виду рекрутера. И также сделать ограничение. Если прем, то от 30 дней, а если монеты, то от 1000. То ждет такой минимальный порог. Например, если рекрут купит сет 30 дней према, то рекрутер получает 3 дня према. Естественно, это можно сделать либо на время, пока рекрутер в программе, либо на постоянку, что даст огромный стимул искать новых игроков и строить свою маленькую пирамиду заработка. Перевел себе 50 человек, они себе периодически что-то покупают, а ты на халяву получаешь себе всякие вкусняки. Зато это бешеный стимул приводить новых игроков. Да, они теряют одного человека, который не донатит, ведь ты получаешь плюшки, но с другой стороны они получают кучу игроков, которые приносят больше им доната. Поэтому я считаю, вещь была бы классно. Это будет просто бешеный стимул для того, чтобы найти нового игрока. Надеюсь, тут присутствует хоть одна хорошая мысль, которая может натолкнуть на создание правильной реферальной программы разработчиков. Ну и конечно, хотелось бы услышать лично ваше мнение по этой программе, а также критику моего варианта. Надеюсь, данное видео вам понравилось, вы прожали лайк и написали комментарий, что хотели бы лично вы увидеть в реферальной программе и как она должна выглядеть по вашему мнению. А с вами был Димон, пока-пока, увидимся на полях сражений.